Если вы не видите в своей форме ввода бюджета по проектам какие-либо проекты, которые вы завели или для вас завел отдел бюджетирования, то для отображения вам необходимо нажать кнопочку «Восстановить по данным». После нажатия кнопки «Восстановить по данным» вы увидите новое дерево «Полностью». Скорее всего, она будет развернута до последнего уровня. Чтобы увидеть название проекта, нужно его свернуть. У нас появилось два раздела – мероприятие по текущей деятельности и операционной деятельности. Аналогичный способ будет для формы ввода бюджета по статьям. Если у вас по каким-то причинам в вашей форме ввода бюджета нет дохода или инвестиций, то можно добавить нужную группу, доходы от реализации, к примеру, и также нажать кнопочку «Восстановить по данным». Давайте проверим, что получилось. Появились наши доходы от реализации, расходы остались прежними. Суммы доходов и расходов у нас сохранились.